подъемнике повиснет заниженная турбоприора. Готовы рассмотреть такой вариант вместо слегка поддержанного Соляриса? Тогда начнем. Ну что, Ладушка, тряхнем стариной. На самом деле, «Лада Приора» за более чем десятилетнюю историю умудрилась стать без преувеличения культовым объектом для разного рода тюнинга. Поэтому нестандартных авто выставлено на продажу очень и очень много. Цена самых дорогих экземпляров 600-650 тысяч рублей. Обычную же машину можно взять всего за 100 тысяч, но ей будет 9-10 лет. Каждый дорабатывал свою «Приору» по-разному. Одним хватало качественной шумоизоляции продвинутой акустики, а другие полностью переделывали подвеску и форсировали мотор. Третьи делали все и сразу, вкладывая в автомобиль немыслимые суммы. Этот годовалый экземпляр продается за полмиллиона рублей. И снаружи он практически не отличается от обычной приоры. Ну, практически. Во-первых, это тонировка не по ГОСТу, а во-вторых, низкий дорожный просвет. Это так называемая стенс-культура. Но самое главное, настоящая бомба здесь скрывается под капотом. К атмосферному мотору вас приделана турбина от Саба. Описание данного седана выглядит довольно своеобразно. Блок 11193, коленчатый вал 211271 мм, шатуны ВАЗ-2110, дополнительное упорное полукольцо, форсунки 630 и так далее. Разобраться в этом наборе терминов и индексов сможет только хорошо подготовленный спец или фанат турботюнинга лад. И чем больше специфических доделок, тем больше шансов купить откровенный хлам. А значит, ищите эксперта по таким авто. На самом деле, качество доработок зависит от двух факторов. Дотошности заказчика и мастерства исполнителя. Но даже из качественных деталей можно собрать на редкость ненадежную конструкцию. И помните, что любые переделки, они должны быть правильно оформлены. Как это сделать? Это уже отдельный вопрос. Но помните, что в документах, а именно в ПТС, должны быть отметки о том, что тюнинг официально зарегистрирован. Без них есть шанс купить не автомобиль, а недвижимость, которая не сможет ездить по дорогам общего пользования. Внесение всевозможных изменений в конструкцию автомобиля без их официального оформления считается нарушением. А к этому можно приравнять, грубо говоря, установку фактически любого неродного элемента в автомобиль. Долгое время сотрудники ГИБДД вообще не обращали внимания на подобные переделки. Но теперь владельцев таких авто неприятности ждут уже на этапе перерегистрации машины во время осмотра. Машину просто не поставят на учет до тех пор, пока ее не приведут в стоковое состояние. То есть фактически она превратится в кусок жизни. Железо. Вы еще не передумали искать переделанное авто? Тогда продолжим. По кузову Приора это типичная Лада родом из 90-х. Не забывайте, что эта модель фактически перекроенная десятка, поэтому никаких приятных сюрпризов ни с точки зрения коррозионной стойкости, ни с точки зрения уровня краски ждать не стоит. Скажем так: Гранту сваривают и красят гораздо лучше. Сборка это отдельная история. Ее качество, мягко говоря, было плавающим. И это, мягко говоря. Правда, в конце конвейерной жизни Priori перепал королевский подарок. Для нее построили новый конвейер, невероятно современный, с защитой от ошибок сборщиков. А потом и с поставщиками-бракоделами удалось разобраться. Но поначалу доходило до смешного. Для заводских испытаний поставщики компонентов отправляли детали высочайшего качества, но на конвейер они гнали откровенный брак. В частности, лампочки, стеклоподъемники и даже генераторы. Так что последние приоры намного лучше первых. Это особенно заметно внутри. Наиболее серьезное преображение модели пришлось на 2013-2014 годы, когда была внедрена новая передняя панель. Тогда же автоваз расщедрился на антизаносную систему, неплохую мультимедию и даже светодиодные задние фонари. А вот проблема неудобных передних кресел преследовала эту ладу всю жизнь. Жизнь. Да и вообще эргономика салона здесь скорее не из 90-х, а из 80-х. Так что за рулем будет удобно не всем Изменения произошли и под капотом. В 2014-м появился новый мотор 1.6 серии ВАЗ-21129 отдачи 106 лошадиных сил. В нем реализован так называемый инерционный надув. В системе впуска стоит система заслонок, которая регулирует длину коллектора. С этой системой больших проблем владельцы машин пока не испытывали. И вообще, 106-сильный атмосферник пока зарекомендовал себя крепким парнем. Не самой удачной получилась система вентиляции картера так что готовьтесь искать ее доработки. Базовым же мотором изначально был 8-клапанник 1.6 мощностью 81 лошадиная сила. После внедрения облегченной шатуна поршневой группы он стал выдавать 87 лошадок. Движок хорошо знаком по Калинам и Грантам, но на Приорах он встречается относительно редко в 10 объявлениях из 100. Советов по этому двигателю минимум. Первое. Меняйте ремень газораспределительного механизма, как только пробег перевалит через 50 тысяч километров. Второе. Не игнори легкий цокот который появится после запуска двигателя. Это означает, что пришло время регулировать клапаны. Но больше всего шансов встретить под капотом агрегат мощностью 98 сил. С ним даже тяжелый универсал остается достаточно динамичным, а расход топлива крайне умеренным. Главное – не нарваться на плохие расходники. А это, к сожалению, с автомобилями «Лада» происходит сплошь и рядом. Но продолжим обсуждение мотора. У двухвальной 16-клапанной головки блока цилиндров ременной привод, который теоретически должен выхаживать не менее 100 тысяч километров пробега. Но преждевременный обрыв ремня – это явление распространенное. Обычно его причинами становится либо заклинивший водяной насос, либо натяжной ролик. Сейчас автоваз перешел на безвтыковые моторы, однако на приоре поршни обязательно встретятся с клапанами. Но устранение последствий по меркам современных иномарок будет стоить Смешные 30-40 тысяч рублей. Еще одна особенность газораспределительного механизма – наличие гидрокомпенсаторов клапанных зазоров. И они тоже могут стать причиной внепланового ремонта. Даже при использовании качественного масла компенсаторы имеют привычку зависать по одному или группой. Так что остается только порадоваться, что двигатель не усложнен системой изменения фаз. Впрочем, называть этот атмосферник абсолютно простым тоже никак не получится. С десяток датчиков системы управления 4 катушки зажигания – Электронное управление дроссельной заслонки и электромагнитный клапан продувки отсорбера все они всегда готовы подкинуть проблем. К сожалению, более или менее качественные компоненты пришли на вас сравнительно недавно. Дуть или не дуть – вот в чем вопрос. А точнее, сколько прослужит ВАЗовский двигатель, если оснастить его турбонадувом, этот вопрос мы задали тольяттинским инженерам, но точного ответа, к сожалению, не получили. Итак, в стандартном исполнении 16 клапанек живет не менее 300 тысяч километров. Понятно, что серьезная форсировка заметно повлияет на здоровье мотора. А вот как повлияет вопрос открытый, поскольку каждый тюнинг-проект абсолютно индивидуален. Но практика показывает, что при отдаче около 250 лошадиных сил ресурса до скромных 80 тысяч километров пробега, а то и ниже. Кстати, владельцев тюнинговых вазов преследует проблема не маленького ресурса, а регулярные отказы различных систем. А уж менять турбины... Хозяева таких авто привыкли чуть ли не пачками. Притом новые агрегаты покупают немногие, обычно обходясь восстановленными. Другой выход из ситуации – недорогой Китай. Но после любой серьезной доработки мотора, особенно после установки турбины, трансмиссии тоже потребуется апгрейд. Либо переделка стандартной коробки передач, либо установка нового агрегата. Отдельный разговор сцепления. Под больший крутящий момент обычно ставит керамическое. Но и такой вариант служит сравнительно недолго. Доработка штатной пятиступки – тоже полумера. Владельцы Турбулат постоянно жалуются, либо срезает шестерни, либо разбивает подшипники. Если же вы планируете остановить свой выбор на стандартной приоре, то вот несколько советов, касающихся трансмиссии. Главной ахиллесовой пятой вазовских коробок, включая приоровскую механику, всегда были блокирующие кольца синхронизаторов между шестернями первой и второй передач. Детали из латуни изнашивались так быстро, что заниматься переборкой агрегата приходилось через 20-30 тысяч километров. Но с 2014 года все ВАЗовские переднеприводники перешли на новую коробку с индексом ВАЗ-2181. Новые многоконусные синхронизаторы поставляют именитые немецкие поставщики, которые уменьшили угол скоса зубьев и усилия предварительного поджатия. Вообще, в коробке прежними поначалу остались только шестерни. Но летом 2014 их также доработали, изменив профиль зубьев второй передачи. Пик трансмиссионного шума удалось снизить почти вдвое. Еще одна врожденная болезнь, характерная для дорестайлинговых приор – течь трансмиссионки через сальник штока. А все из-за того, что механизм выбора передач у старых коробок располагался внизу агрегата. У новых же коробок течь невозможно как таковая в принципе, потому что механизм выбора – переехал в верхнюю часть коробки, вон сюда. Причем сейчас это уже отдельный модуль. У свежих Приор тросовый привод коробки, что сделало переключение передач почти образцовым. Кстати, жесткая тяга переключения вместо троса была проводником шумов и вибраций от силового агрегата прямо в салон. А еще именно Priora стала первой ладой, примерившей роботизированную коробку передач АМТ. Притом на относительно легкой модели примитивная АМТ работает на удивление достойно, да и проблем не доставляет. Она сделана на основе вазовской пятиступенчатой коробки передач, к которой приделали актуаторы именитой немецкой фирмы ZF. Принципиальная конструкция ходовой части перекочевала на приору от первого вазовского переднеприводника легендарной восьмерки. Поэтому спереди стойки Макферсон, поперечные кованые рычаги и диагональные растяжки. Все это хозяйство принято считать крепким, однако по факту ходимость деталей подвески весьма посредственная. Амортизаторы служат от 50 до 80 тысяч километров, сайлент-блоки и шаровые примерно 100 тысяч километров, а сами рычаги сдаются при пробегах где-то 150 тысяч километров. Так что рекордами долговечности ВАЗовская подвеска подхвастать не может. Но, как видите, здесь уже практически и не осталось родных деталей. Сзади торсионная балка. Здесь поле битвы для владельцев стабилизатор поперечной устойчивости. Автоваз затевал несколько модернизаций, но крепление стабилизатора все равно отрывало и отрывает. А при загрузке багажника поклажей сверх всяких мер пружины и амортизаторы становятся расходниками. Но ходовая именно то место, где тюнинг творит чудеса. Грамотный подбор компонентов способен преобразить ладу. Да и надежность грамотно собраться подвески может быть просто образцовой. А вот вмешиваться в работу тормозов можно только при одном условии, если все работы выполнены профессионалами, а результат будет зарегистрирован. Тюнинг дело тонкое. Во-первых, на него должны быть документы, а во-вторых, чтобы машина была надежной, над проектом должен работать грамотный специалист. Поэтому покупка поддержанной тюнингованной машины, а особенно вот такой приоры, это лотерея вдвойне. Хотите рискнуть? Пожалуйста. И если вам повезет, то вас ждет пусть и своеобразная, но награда. Возможность обойти на старте Солярис с мотором 1.6 или даже машину покруче. А вот если не повезет, то вас ждет не машина, а сплошная головная боль.